Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня телесная практика э, самотерапии, телесная практика онлайн. И я надеюсь, что все желающие уже подключились к нам или так или иначе подключаются. Э, вперед! Мы вас обязательно подождем. Э, э, хочу спросить, э, в первую очередь, э, слышно ли меня или видно. тех, кто уже подключился, дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Привет! всем. Потому что сегодня у нас будет занятие практическое. Это не теоретическое. Не получится посидеть, послушать. Потому что если вы будете сидеть, просто слушать, вы ничего не поймете. Все есть? Есть контакт. Спасибо, Анечка. Ты всегда даешь очень качественную обратную связь. Значит, друзья, у нас хочу рассказать, что сегодня происходит. Вы знаете, что у нас сейчас карантин. Мы, конечно, нашими телесными практиками встречаемся уже три года, каждую неделю. Это у нас групповая терапия. Но сегодня мы находимся с вами в обстоятельствах, что телесные практики у нас проходят онлайн. И есть у нас люди, которые... Уже давно с нами практикуют. И есть люди, которые только подключаются, понимают, что такое телесная терапия. Мы уже провели несколько телесных практик в нашей группе, и мы не понимаем, пока мы будем продолжать это делать в фейсбуке или на ютубе, поэтому, если вы хотите дальше, если вам понравится это занятие, и вы хотите дальше заниматься собой на протяжении карантина и в жизни, вы лучше присоединитесь в группу, потому что на фейсбуке я не уверена, что будет некий повтор, и мы с вами будем снова практиковать, потому что здесь немножечко хуже картинка, хуже звук, хуже, ну, в общем есть обстоятельства. На Ютубе немножко лучше трансляция происходит, поэтому нам лучше работать в закрытой группе, в том числе и качество людей, которые приходят, собственно, все подготовленные, все знают, о чем речь. Друзья, давайте разберемся, для тех, кто у нас сегодня первый раз, поставьте мне, пожалуйста, улыбочку, какой-нибудь смайлик для тех, кто у нас повторно или какой-то уже не первый раз сердечко для, того, сердечко, для того, чтобы я понимала, что сколько у нас есть сегодня новичков, кто у нас сегодня с нами в первый раз, сколько мне внимания нужно уделить для того, что происходит. Но пока я жду ваших, вашей обратной связи, расскажу, какие-то вещи пропадаем, мы пропадаем. Какие-то вещи, которые нам сегодня важны, это удобное пространство, в котором вы должны быть, у вас должно быть какое-то место, своя комната, у вас должен быть коврик, у вас должна быть уютная обстановка, для того, чтобы вас час никто не тревожил, всего лишь час. Всего лишь час. Ни дети, ни муж, ни жена, вы просто провели время наедине с собой. Если вы со своим партнером практикуете, чтобы у каждого было свое пространство, потому что практика у нас будет индивидуальная. У вас должна быть водичка, стакан воды, у нас сегодня будут очень интенсивные практики, поэтому водичку приготовьте заранее, вам очень может захотеться пить, может прям сушить губы, поэтому приготовьте воду. Да, приготовьте своих не только близких, а еще собак-котов, потому что они часто пугаются наших практик, воодушевите их, это будет громко, может быть, всех предупредите, друзья, я всем сразу говорю, что надо предупреждать близких. Значит, вода удобное место и удобная одежда конечно же вам сегодня понадобится для тех кто смотрит нас в первый раз меня зовут Таисия Василюк я президент клуба психологов Украины и телесно-ориентированный психотерапевт и сегодня мы с вами поговорим о том как воздействуя на наше тело мы можем повлиять на нашу психику на наш мозг как воздействуя на наши зажимы мы можем повлиять на те стратегии и те поведенческие факторы которые у нас происходят в формате карантина это конечно очень важно убрать лишнюю тревогу, лишнее беспокойство и сделать ваше состояние более кайфовым, чем оно было когда-либо. То есть это некая помощь для того, чтобы вы чувствовали себя счастливым человеком, получали удовольствие от жизни даже в период карантина. И смотрите, то есть, если мы обратимся к истокам, в нашем теле есть некие зажимы, эмоциональные зажимы, физические зажимы, то есть, допустим, запросы. У меня болит поясница, у меня болит грудной, у меня болит шея, у меня вот тут вот нога постоянно что-то идет, как-то косточка косточку трется, коленка болит. И мы понимаем сейчас, сегодня в современном мире, что часто нам говорят это психосоматика, да, психосоматические какие-то вопросы и мы понимаем, что это может связываться с нашей психикой, то есть вот это невыраженная эмоция, невыраженное чувство, невыраженный блок, зажим, это невыраженное напряжение в нашем теле может влиять на наши стратегии поведения. Таким образом, также назад повлияв через наше тело, мы можем повлиять на то, что вы думаете, на то, что вы чувствуете, и это способ он является более быстрым чем взаимодействие с вашей психикой таким образом мы сегодня с вами собрались на сеансе телесно-ориентированной терапии попробуйте провести его наиболее успешно присоединяйтесь к нам и делайте практики потому что если вы не собираетесь делать сейчас с нами практику это не имеет никакого смысла вы не поймете что сейчас происходит лучше просто отключайтесь или пойдите организуйте себе удобное место и присоединяйтесь к нам именно делать то что мы будем сейчас делать. Так, друзья, сегодня мы с вами будем, у нас в практике сегодня у нас будет сейчас с вами начнем мы с медитации, потом у нас будет с вами разминка, и затем основные практики, которые будут направлены на освобождение от лишних эмоций, лишних чувств, так, так чтобы вы могли облегчить свое состояние освобождение от обид раскрепощения, раскрытия своего сердца, так как на этой неделе нам написали огромное количество запросов, и все они касались грудного отдела, то есть люди, которые на карантине просто просят, требуют, можно сказать, этого, поэтому я даю вам отдельную практику именно на это, и э, практика, конечно, на страха перемен, потому что со всеми вами сейчас происходят перемены, и те зоны, и те участки, которые находятся в этом, они тоже нуждаются в вашей поддержке. Итак, это наша практика сегодня с вами. Друзья, рада всех видеть, рада всех, кто смотрит. Тоже рада, что вы присоединяетесь. Если кто-то хочет, я еще раз не уверена, видите, тут связь пропадает, в отличие от Ютуба, поэтому присоединяйтесь в наш YouTube. Сейчас скинут ссылочку где мы постоянно проводим телесные практики онлайн, где наша постоянная локация с вами. И присоединяйтесь, пожалуйста, туда, потому что тут я не уверена, что мы будем продолжать в таком формате в силу всех обстоятельств. Хорошо, сейчас мы с вами перейдем непосредственно к практике. Мы проведем с вами вместе час времени, поэтому устраивайтесь поудобнее. Первая наша остановка это обращение к себе, к своему телу и к своим истокам и ко всей группе, которая сегодня собралась. Садитесь поудобнее, сейчас вы можете облокотиться на стену. Там, у кого есть рядом стена кому удобно можете сесть с ровной спиной ровным позвоночником ваша задача сесть в такую э, удобную позу полу йогавскую до да, такую ножки сложить но вы не можете не соприкасать ступня к ступне не закладывать там сильные неудобные заклады просто сделайте чтобы вам было удобно сидеть но позвоночник при этом был очень ровный Руки, ладошками вы раскрываете, выкладываете на коленки. Даже если вы выбрали положение с ровными ногами, все равно две ладошки вы выкладываете ровно себе на коленки. Ладошками вверх. Таким образом, ровный позвоночник. Как будто кто-то за макушечку вас вытягивает вверх уже сейчас. Вы полностью настроены на практику здесь сейчас со мной. Медленно закрываете глаза. Улыбаетесь себе внутренней улыбкой и погружайтесь внутрь себя, в свое сердце. Делайте глубокий вдох носом, выдох ртом. Пропускаете через себя все свои чувства, все свои переживания, все свои эмоции, всего себя. Вы как будто погружаетесь внутрь «я». И не только внутрь тех чувств, которые испытываете, а внутрь всего того состояния, которое у вас есть на данный момент, прямо здесь и сейчас, в принятии со всеми своими эмоциями, со, со всеми своими переживаниями. Делайте глубокий вдохносом и выдох ртом. Глаза у нас закрыты, и мы уходим в дыхание. Вдох носом-выдох ртом. Можете даже немножечко добавить звука. Погружаетесь сейчас в свое тело, в свое состояние, в свои эмоции, вдох носом, выдох ртом, и вы начинаете чувствовать, какой воздух вы вдыхаете и какой выдыхаете. Вы вдыхаете, продолжаете дышать, вдох носом, выдох ртом. Вы вдыхаете теплый, горячий или прохладный воздух и выдыхаете более горячий или более прохладный. Какой воздух? обратите внимание обратите внимание как он проходит через ваше тело расслабьте сейчас все каждую клеточку своего тела погружитесь в себя настоящего расслабьте сейчас ваши ладошки почувствуйте как в центре ладошки сейчас образовывается некий вихрь некий вихрь такой как будто он завивается внутрь как смерч такой только этот смерч, он является некой силой внутри вашей ладошки. И вы его сейчас чувствуете, он заворачивается внутри вашей ладошки, приобретает некую форму, некий цвет, обжигает или прохлаждает вашу руку. Прямо сейчас внутри вашей ладошки это происходит, он расплывается по всей вашей ладошке из центра. И сейчас вы чувствуете расслабление всех ваших пальцев, всех ваших кисть рук. И чувствуете, как будто вы сейчас соединяетесь со всей группой, со всеми, кто сегодня пришел, со всеми, кто сегодня вместе с вами. И как будто сейчас в левую руку вам выкладывается партнер, который ближе всего к вам по пространству находится прямо сейчас. Как будто он сейчас берет вашу левую руку. Почувствуйте это, как кто-то из группы, кто сейчас прямо смотрит нашу практику, берет вас за руку. И как будто вы берете своей правой рукой кого-то сбоку как будто вы находитесь полностью сейчас с теми людьми, которыми здесь, которые прямо сейчас чувствуют вас. И попробуйте почувствовать, как это ощущать свое присутствие в каждом человеке, который сейчас находится в пространстве, пусть даже онлайн. Как это ощущать себя там, внутри другого, и как это ощущать себя в этот момент внутри себя, Обратите внимание на фокус человека слева, человека справа и на фокус внутри себя. Снова обратите внимание на то, что вас кто-то вытягивает за макушку вверх. И вы делаете медленный вдох носом. Выдох ртом. Поворачивайте сейчас медленно голову с закрытыми глазами влево. задерживаете ее там. И как будто улыбаетесь вашему партнеру слева, вы как будто видите его сейчас. Делаете вдох носом, выдох ртом, возвращаете голову в естественное положение и поворачиваете ее вправо. Вдох носом, видите человека справа, выдох ртом, возвращаете человека прямо. Замечаете, поменялось ли ваше состояние? Что вы чувствуете сейчас внутри ваших ладошек? Что сейчас происходит? Возможно, цвет ладошек поменялся, возможно, энергия поменялась. Получилось ли у вас даже онлайн соединиться с другими людьми? Делаете вдох носом, выдох ртом. возвращаетесь здесь и сейчас. Смотрите, открываете глаза, смотрите сейчас, что происходит вокруг вас, как происходит, что происходит с вашим телом, что происходит с вашей душой. И мы возвращаемся. Это... Первый этап – мы просто соединились с пространством вокруг. Если у вас все хорошо, ставьте лайки, плюсики, чтобы я видела, что с вами все хорошо и вы все еще на связи. Дальше у нас с вами этап. Конечно, мы уже подключаемся к телесной терапии. Сейчас мы будем с вами делать самомассаж, который помогает выйти из стресса которые воздействуют на разные участки для этого я прошу вас взять свои две ладошки и как будто стряхнуть их по сторонам мы подготавливаем наши ладошки к тому чтобы делать массаж самому себе для этого нам их нужно расслабить вы их трясете, друзья, окей, я вижу, что все хорошо. Вы их трясете резко, вы их трясете прямо вот от души, знаете, как будто назад откидываете, как будто вниз откидываете, вот протрясите их вот, аж от самых локтей, вот так вот вниз стряхиваете. Хорошо, в первую очередь в телесно-ориентированной психотерапии самое важное – это расслабленные ладошки. Вы сейчас правой ладошкой начинаете давать себе самоконтакт на левую руку, на левое предплечье. Вы как будто входите внутрь самого себя, своего тела, устанавливая некие границы. Чувствуете в этот момент, что вы как будто устанавливаете границы сейчас своего тела и внешнего мира. Потому что очень часто, продолжайте это делать, очень часто мы живем с вами в мире, где, где у нас происходит расплывание неких границ. Мы не чувствуем, где заканчиваемся мы и где начинается внешний мир. Почувствуйте себя в теле. Мы переходим с вами еще ниже плечо и предплечье у нас находится в контакте, мы даем себе самоконтакт левой руки и переходим на правую руку, даем себе самоконтакт, учимся, друзья, мы только с вами учимся, если вы только соприкасаетесь с телесной терапией, ваша задача максимально расслабить руку и найти свои границы, найти границы своего тела с внешним миром, где есть я, где я заканчиваюсь и где начинается другой, где начинается другое пространство. Это сейчас очень важно, потому что мы находимся в некой заперти, даже можно так сказать. И очень важно почувствовать, где есть я и где есть окружающий мир. Даем себе самоконтакт и продолжаем. Сейчас правой руки, левой рукой предплечья и плеча. И чувствуем, как наша рука взаимодействует с нами. И когда вы сделали этот самомассаж, мы выкладываем... Руки скрещиваем пальцами, выкладываем их на грудной отдел. Если взять вашу, ваши соски как центр, вы поднимаетесь выше, на грудной и центр ладошки выкладываете над областью ореола. И это есть ваш, ваша опорная часть. И вы как будто выкладываете грудью на ваши руки центр ладошки вы попадаете той важной частью которая сейчас нужна нам для работы для того чтобы вы почувствовали любовь поддержку поддержку социума поддержку собственную любовь к себе и вы выкладываетесь грудью а локти как будто оставляете сзади то есть вы чувствуете упор грудного отдела в вашей ладошке. закрываете глаза и делаете вдох носом Выдох ртом, вдох носом, выдох ртом, и как будто э, такими насосиками начинаете качать грудной, то есть вы нажимаете, отпускаете, нажимаете, отпускаете, нажимаете, отпускаете, продолжаете, вдох носом. Выдох ртом. Нажимаем-отпускаем, нажимаем, отпускаем. Такой самомассаж сверху в этой зоне. Но это и терапия. Третий, четвертый уровень контакта вдох-носом-выдох ртом, и завершающий вдохносом-выдох ртом. И мы возвращаемся к самому себе, выравниваем свой позвоночник, расслабляем руки, выкладываем их себе на колени. Вдох носом-выдох ртом. И если вы чувствуете еще контакт в этих зонах, если там сейчас приятно и тепло, то вы все сделали правильно, то это есть телесно ориентированный контакт, даже если вы его сейчас дали самому себе или самой себе. Здорово, значит у вас получилось. Поставьте лайк, если так и есть, так вы сейчас, так и чувствуете. Эта зона очень важна, это зона про любовь к себе. В этой зоне мы можем третий-четвертый уровень контакта. Это значит, что э, мы расслабляемся максимально, расслабляем всю верхнюю зону и отдаем вес самому себе в наши ладошки, в центр ваш, в нашей ладошки. Поэтому я акцентирую на ней внимание. Молодцы, супер. Я рада, что у вас получается. Поехали дальше. Э, значит, наша задача сейчас... Э, Промассировать будет, это будет не очень приятно, это будет тоже грудной отдел, мы будем с вами прорабатывать зону про то, что что-то делать, чтобы вас любили. Вам нужно взять три пальца, знаете, вот это вот про заслужить любовь, про вот это вот все мы сейчас с вами будем массировать, потому что эта зона часто забита у людей, очень многие люди стараются заслужить любовь. Вы сейчас, значит, девушкам легче, там где у вас лифчик, там где у вас косточка, вот эта зона чаще всего под ней. Вы берете три пальца, если даже девушка-мужчина, вы нащупываете диафрагму, нащупываете снизу вот ваши вот такие косточки, да, там где ваша диафрагма заканчивается, и вот вверх в солнечное сплетение тремя пальцами вы ныряете и упираетесь там в косточку, да, так оп, вы нырнули, крючок крючок туда вниз в точку, то есть ваша задача занырнуть, занырнуть под эту кофточку лифчика и занырнуть под это вот под вашу диафрагму, вот ваше солнечное сплетение и дать туда контакт. Сейчас держим, держим три, держим два, держим один. И теперь завер... начинаем круговое движение, круговое движение. Это может быть дискомфортно, друзья, я знаю, как себе неприятно делать дискомфорт. Чуть-чуть промассируйте, круговое движение, дайте себе. И там внутри, внутри себя сейчас, можете закрыть глаза и сказать себе, даже на этом, просто самомассажи, сказать себе, мне ничего не нужно делать для того, чтобы меня любили. Я достоин, я достойна любви. Закройте глаза и вот туда, внутрь своего сердца, там, где вы массируете, там, где вам сейчас больно, скажите, я достойна, я достоин любви. Разрешите себе быть достойным любви прямо сейчас, ни за что, просто за то, что вы есть. Раскрывайте глаза. Вдох. Вы делаете больший нажим туда, можете даже грудной вот так продавить. И выдох, ах, резко вырываете руку оттуда. И чувствуете, как там сейчас происходит, что там сейчас происходит внутри. Левую руку выкладываете сейчас сверху и накрываете правой, даете туда сильный контакт. И та же откачка. Нажатие, расслабление, нажатие, расслабление, нажатие, расслабление. И вдох носом, выдох ртом. Вы как будто на каждый выдох отдаете что-то лишнее себе в ладошку. Вдох носом, выдох ртом, откачиваем там, делаем себе самомассаж. Умнички, осталось три, осталось два осталось один вдох носом на выдохе отпускаем этот контакт и стряхиваем ладошки стряхиваем стороны кисти как встряхивали в самом начале молодцы здорово я уверена что у вас получается я даже если что-то у вас не до конца получается вы не переживайте это все нормально если вы в первый раз к нам присоединились это довольно тяжело понять, что мы делаем и зачем. Но я уверена, что у вас получится, если ваша душа, если ваше сердце, если ваше тело требует этого всего и требует помощи во время карантина, то вы поймете, о чем это для вас. Также я сейчас буду отвечать после всех основных упражнений на комментарии, которые вы будете задавать, на то, что происходит лично с вами, буду с вами ВКонтакте. Что такое, угу. какой-то негатив мы будем удалять, конечно, потому что он не нужен в нашем пространстве. Значит, друзья, мы сейчас с вами и сделаем последнее упражнение и сама массажа, которая для вас приготовила. Нам сейчас будет, наша задача сейчас это. Будет выпустить эмоции, которые мы стараемся показать для наших близких, для наших родных и для нас самих. Это некая маска, которую мы одеваем. И э, сейчас э, такое время, что мы находимся в близком контакте э, с людьми постоянно, одними и теми же. да. Даже если это наша семья, но тем не менее это может быть тяжело. И мы одеваем маски, маски злости. Маски обиды, маски раздражения, э -э маски невыражения эмоций и чувств. Многие из нас одевают такую маску, я ничего не чувствую, все нормально, со мной все окей. Многие одевают маску липовой улыбки такой. Да, то есть я все время хорошо у меня все время улыбка эти маски мало того что формируют лишние морщины которые нам ни к чему они еще и добавляют вам зажимов лицевых а на лице у нас зажимов не меньше чем во всем теле поэтому мы сейчас с вами сделаем разминку именно для этого ваша задача сейчас будет простерилизовать ручки если у вас сейчас есть какой-то страх переживания или вы их не простерилизовали для занятия до этого момента, потому что вы сейчас будете трогать свое лицо. И ваша задача сейчас первая, пока стерилизуются ручки, мы сделаем простое упражнение. вытянем гукуй вперед, а бровки поднимем вверх, то есть такой эффект уточки. Держим, держим три. Держим два, держим один, и расплываемся в сильно-сильно улыбке, как будто вас тут прищевочками подтянули вверх улыбочку, а, а глазки сузились максимально, но тем не менее в дырочку вы что-то видите. Держим три, держим два, держим-держим эту улыбочку, держим один, и снова уходим в уточку, держим бровки. Держим три, разминаем свое лицо, держим два, держим один и уходим в улыбочку, максимально прищевочками мы подцепили. Держим три, держим два, держим один, хорошо, и после этого упражнения сразу начинаем корчить максимально позволимые себе гримасы, вы работаете. Ртом, работаете глазами, работаете бровями, работаете лбом, работаете челюстью, вверх вниз. Вы максимально пытаетесь сейчас скорчить гримасу. И сейчас ваша задача подобрать самую классную гримасу, самую любимую, самую, которая вам сейчас больше всего нравится. То есть вы как-то замерзли, с открытыми глазами, перекошенным ртом с открытым ртом, открытыми глазами, с закрытыми глазами, вытянутым ртом. Любую. Подберите. Осталось три, два, один. Любая гримаса. И представьте сейчас, что это существо живет на нашей Земле. Инопланетянин вот с таким лицом спустился на нашу Землю. Вот с таким лицом существует сейчас. Ощутите, как вы говорите. Какая эмоция внутри вас скрывается за этой маской, за вот этим вот лицом, которое вы сейчас хотели транслировать. Как будто вы говорите каким-то голосом, каким-то чувством сейчас с этим лицом прям. Вот побудьте с ним и сейчас усугубите его еще больше. То есть если у вас был открытый рот, открытые глаза, еще больше натяните открытый рот. Если он вытянутый, еще больше вытяните. Если он перекошенный, еще больше перекосите. Видите напряжение. И держите три. Держите два. Держите один. Расслабили вдох носом, выдох ртом. Потерли ладошки и выложили сверху на лицо, оставляя нос и губы вне зоны контакта. Вдох носом, выдох ртом, плечи расслабили, плечи у вас нет напряжения, вдох носом, выдох ртом, хорошо, молодцы, еще раз вдох носом, выдох ртом, молодцы, вдох носом, выдох ртом и медленно отпускаем ручки назад себе на колени. Это была наша разминка. Даже по ней можно дать интерпретацию. Если вам особенно тяжело что-то удавалось, особенно легко, или вы сейчас чувствуете э, участки на груди, на вашем лице, или у вас есть какой-то вопрос, можете писать сейчас. И мы перейдем с вами к основным упражнениям. У нас с вами еще полчаса целых. В основных упражнениях, конечно, я с вами буду просить диалог, потому что э, все то, что с вами будет происходить, требует индивидуального интерпретации у всех людей происходит абсолютно по-разному и очень ну, мне кажется важно вам понять о чем это именно вам происходит если вы этот эфир уже будете смотреть в записи вы также можете оставлять этот в наших комментариях мы по максимальному пытаемся подстроить все упражнения дальнейшие под предыдущие вопросы предыдущие запросы эфиры которые происходят так, в груди, тепло. в груди тепло, хорошо, в груди тепло, это хорошо, значит, разминка прошла успешно. В лице еще в идеале должно быть тепло, то есть это было бы хорошо. Угу. Хорошо, наше последнее упражнение, уже которое требует большей интерпретации, но тем не менее, я надеюсь, у вас получится его сделать это относится еще болит в грудном отделе елена это супер потому что у нас сегодня будут упражнения на грудной отдел преимущественно очень много запросов было э, в этот раз по этому вопросу по... Всю неделю мне пишут подписчики, клиенты по поводу того, что нужно поработать с грудным отделом. Если у вас там болит, значит вы цепанули. Значит у вас получается вместе с нами, значит вы будете сейчас э, с нами отрабатывать этот вопрос. Оставайтесь, продолжайте с нами упражнения и вы поймете что-то большее о себе. <связь> так, э, в последнем упражнении хотела зевать. У меня была гримаса с открытым ртом. С открытым ртом и хотела зевать это желание впустить больше воздуха, больше жизни в себя, больше раскрыться всем эмоциям, чувствам и освободить эмоции, которые сидят в моем теле, потому что раскрытый рот, это значит, что у меня освободилось очень много эмоций, я не могу удержать в себе, я все время зажимаю челюсть и хочу его освободить, хочу открыть эту челюсть, понятно? И тогда мы выпускаем эти все эмоции. Лицо ожило, аж проснулась супер, значит все получилось все прошло хорошо, Елечка сейчас, друзья с последнего упражнения и с разминки но оно уже уже и отдельная практика немножечко для вас будет потому что вы впервые кто-то впервые почувствует самоконтакт кто-то уже не впервые мы сейчас выкладываем правую руку на левое плечо и вы сейчас выкладываете его ближе к шее вашему шейному отделу. После этого руку расслабляете, выкладываете ее на грудной отдел. Есть. Как крючочком вы зацепились и повисли. Даже если вы вверх-вниз поднимете, вы можете чувствовать, как что-то <смех> хрустнет. Я сделаю это на другую сторону, не обращайте внимания, я просто потому что у меня микрофон. Цепляетесь крючком и руку выкладываете. После этого. Носиком вытягиваетесь прямо перед собой. Вы можете вы, выставить так руку и вытянуться вслед за ней вперед, шеей. И после этого, когда вы шею вытянулись, вы тянетесь к своему левому плечу. Моя рука все еще на левом плече. И вы вытягиваетесь именно к левой руке. Ой, к левому плечу, простите, за правой рукой. Ваша задача вперед. И тут, и держим. Вы вытащили вперед носик, и вытащили его к левому плечу. Держим. Я чуть могу неправильно делать, но вы не обращайте внимания, просто для того, чтобы у нас была координация с вами. Держим три. Вдох носом, выдох ртом. Держим два. Держим, держим. Друзья, у нас еще вытянуто, все держится. Вдох носом, выдох ртом. Дышим, помогаем себе. Держим три. Молодцы. Мы вернулись. Вытянутым носиком перед собой. И вернулись шею назад. После этого сняли руку. Следом положили руку на правое плечо. Ближе к шее. Ваша задача максимально приблизиться к шее. Повиснуть как крючком. Ваша рука лежит на грудном отделе, неважно, женщина вы или мужчина, потяните максимально локоть к своему телу, чтобы он там э, успешно выложился, вытяните носиком перед собой, вдох носом, выдох ртом, потянитесь носом к правому плечу, таким же вытянутым ваш шейный, максимально вытянут в правую сторону. В одну из сторон может быть легче или тяжелее. Я дам интерпретацию. Пожалуйста, держим. Держим три. Дышим носом. Вдох носом, выдох ртом. Держим два. Держим один. Пожалуйста, вдох носом, выдох ртом. На выдохе возвращаем нос перед собой. И возвращаем шейный на место. Отпускаем руку. Вдох носом, выдох ртом. Хорошо, молодцы. Получилось, пишите. Дам интерпретацию. У меня Леночка, у меня гримаса была вся сжатая и скукоженная, поэтому лицо сильно расслабилось, когда отпустила. Это прекрасно. Это значит, что сильно много эмоций и чувств лен ты сдерживаешь. И э, когда мы, ты делаешь это упражнение, ты можешь через него их распустить. Это хорошо. То есть значит, ты все сделала правильно. Наша задача сейчас будет перейти к основным упражнениям, поэтому если вам легче было на какую-то сторону, на левую, на правую, это упражнение мы делали для того, чтобы снять лишнее чувство тревоги, лишнее чувство какой-то даже вины, ответственности перед нашими близкими в этот период, Потому что у многих есть сейчас э, лишнее чувство дискомфорта того, что мы находимся в одном пространстве, или с одними людьми постоянно, или мы находимся в каком-то эмоциональном э, зажиме, сжатости. То есть в любом случае это упражнение на пользу. Вам, даже если вы не почувствовали различия между левой и правой стороной, сложнее было делать на левую сторону. Сейчас не могу поворачиваться сильно шею, но было Mm, приятно про Правос... uh -huh. анечка тебе это упражнение кстати было очень в тему uh, я в том числе из-за тебя его дала поэтому <laughs> повторяю его каждый день сейчас правую сторону тяжелее на левую сторону смотрите когда у нас тяжелее на левую сторону было это значит что у нас есть некая ответственность перед прошлым мы чувствуем незавершенность предыдущих дел что то что оставило нас э, в связи с э, нашими постоянными клиентами постоянной работой и мы чувствуем недостаточность в этом процессе или с правой стороной если это больше про будущее, да, то есть если вот Елена пишет, что в правую сторону тяжелее, то это значит, что я не знаю, что там в будущем, и упражнения мы будем делать на это, оставайтесь с нами и сделайте упражнения на страх будущего, и я вас уверяю, вы там что-то особенное почувствуете. Мы переходим дальше с вами, это у нас упражнение от освобождения эмоций. У нас будет сейчас тряска с выдохами. Это будет некое освобождение эмоций и чувств. Я просила, чтобы вы предупредили своих родных, предупредили близких за то, что вы будете громко дышать или громко кричать. Это именно тот случай, когда вам это пригодится. Ваша задача сейчас будет посмотреть прямо перед собой, сделать вдох носом, выдох рутом, почувствовать свое тело, закрыть глаза. Сосредотачивайтесь на своем теле, на всех внутренних процессах. Вдох носом, выдох ртом, подключайте звук А. На выдохе звук А. Продолжительный. А -а -а -а -а. И подключайте к тому, какие эмоции сейчас есть в вашем теле. Все, что вас раздражало, все, что вас беспокоило на протяжении этой недели, кто делал практику, на протяжении того, как начался карантин, на протяжении того, кто вас окружает, вдох носом, выдох ртом. А -а -а -а -а. Продолжайте. Подключайтесь сейчас к своему телу, к своим эмоциям, к своим чувствам, что вас беспокоит, что вас раздражает, что вас злит. Все эти чувства почувствуйте, где они отзываются в вашем теле. В грудном, в тазу. Попробуйте пошевелиться, попереминаться с ноги на ногу. Пошевелить плечами. Почувствовать расслабленное ваше тело. Как будто вы перетаптываетесь, шевелите плечами, шевелите тазом. Сейчас подключаете голову. Вдох носом, выдох ртом. Подключаем звука. Закрытые глаза. Вы погружаетесь в себя, в свои чувства, и ваша задача сейчас их будет выпустить. Вы ускоряете вдох носом, выдох ртом и запускаете тряску, как будто вы пяткой пытаетесь оттолкнуть себя вверх-вниз, вверх-вниз, именно пяткой, вверх-вниз, вверх-вниз, то левой, то правой. То одновременно двумя Пускайтесь в свой ритм. Подключаем руки, плечи. Звук громче, отчетливее. Подключаем, трясем свое тело включайтесь включайтесь друзья дыши вдох носом выдох ртом выпускай выпускай эмоции и чувства подключаем голову подключаем плечи подключаем руки и как будто вы начинаете отталкиваться вверх вниз и глубоко выпускать выпускать все чувства и таким прыжком и полной ступней на пол на пол в своем ритме, в своем ритме. Делаем, продолжаем. Вдох носом, выдох ртом. А -а -а -а. Чувствуем эмоцию в сердце, чувствуем зажатость в пояснице. Выпускаем через ступни в пол. Вдох носом, выдох ртом. Дышим. А -а -а -а. Дыши. Давай. Вверх. Вниз. Чувствуй, где в твоем теле есть напряжение. И спускай его. Спускай через ступни, спускай в пол. Вдох носом, выдох ртом. А -а -а -а. Растряси все свое тело. Давай. Вперед. Осталось три. Вдох носом, выдох ртом. А -а -а. Два. А -а -а. Один. А -а -а. Завершили. Остановились. Прямой позвоночник. Макушка. Кто-то вытягивает вас вверх. Вдох носом. Выдох ртом. А -а -а. Вдох носом выдох ртом а -а -а -а. молодец можем присаживаться надеюсь у тебя получилось всем привет кто только присоединился жалко что вы не сначала в по практике посмотрите потом в записи а -а -а. Так, я слушаю, слушаю ваши эмоции, впечатления. Получилось ли у вас почувствовать что-то внутри? Получилось ли у вас выпустить через ваши ступни лишние эмоции, лишнее напряжение? И сейчас буду давать вам практику следующую на грудной отдел, ту долгожданную практику, которую многие просили. Моя собака так ладно, что моих криков не было слышно. Здорово, собака была в контакте, она тоже была, Анечка, с тобой. Хорошо, если даже было хорошо, если у вас получилось, если у вас сейчас легкое более состояние, более счастливое, это уже супер. Это значит, что у вас получилось. Я вижу, лайки, сердечки, значит, у вас все хорошо, привет, Костечка, я тоже рада тебя видеть Значит, сейчас наша задача будет на грудной зажим поработать, что такое грудной зажим? У нас есть некие в теле зажимы, блоки, которые находятся в разных областях. Грудной зажим у нас отличает непосредственно за любовь, поддержку, доверие. И мы сейчас поработаем с вами над этим. Почему? Потому что нам очень важно прочистить этот отдел, нам очень важно, чтобы э, очистить его в первую очередь от обид, ту практику, которую я вам обещала, э, потому что... Обида — это некое детское состояние, это некое, знаете, когда мы, взрослый, рассчитываем, что другие взрослые будут поступать так, как мы хотим с вами. И тогда получается, что мы находимся, подаем какое-то детское состояние, делай, как я хочу, и начинаем обижаться, что другой человек не делает, как я хочу. Друзья, поэтому э, эта практика очень важна, потому что очень многие остаются в состоянии вот такой детскости и в состоянии непереживания этих детских обид, детских трав или сегодняшних. То есть мы с вами сейчас живем э, на постоянной основе с близкими родными, на которых даже если по пустякам, то начинаем обижаться. И это чувство нужно выпустить, пока оно не переросло в ваш блок, в ваш зажим. Пока у вас не начала болеть спецназа в грудном отделе, болеть в пояснице или в шейном, потому что грудной часто цепляется верхние и нижние зажимы. Поэтому мы с вами сейчас будем это отрабатывать. Сейчас я посмотрю комментарии. Пропали. Мы пропали. Ты в курсе? Кайф. Вибрация уже появились. Хорошо. Вибрация в ногах и тепло в груди. Здорово. Значит, максимально, Лен, готова для следующей практики. Рада всем, кто присоединился к нам. Надеюсь, вы сейчас будете также готовы избавляться от обид, как все в этом пространстве. Значит, наша задача сейчас с вами будет полностью раскрепостить грудной отдел полностью прочувствовать его, как будто вы вытягиваете левое плечо вверх, правое плечо вверх, левое-правое. Но делайте это в своем ритме. Левое вперед, правое вперед. Левое вверх, правое вверх. Левое назад, правое назад. То есть попробуйте сейчас расшевелить свои плечи и свой грудной отдел. Вверх, вперед, в стороны. То есть чуть-чуть вот расшевелите, оживите там все чувства. Оживите. И в этот момент оживления закрываем глаза, погружаемся сейчас в свое сердце, продолжайте оживлять, вдох носом, выдох ртом, а -а -а. продолжаем оживлять, там чувства, чувства, что там в нашей груди, что то в нашем сердце, что там по-настоящему беспокоит нас, вдох носом, выдох ртом, дышим, плечи оживляем, плечи. Цепляют наш грудной отдел и пробуют его оживить, пробуют оживить чувства. Вдох носом, выдох ртом. И сейчас начинаем представлять ту ситуацию, которую мы бы хотели отработать. То обиду, то переживание, то чувство, которое не дает нам спокойствия. Мы хотим там отработать, там, в нашей груди. Визуализируем это перед собой, как будто смотрим это на экране, как будто смотрим кинофильм, события, которое с нами произошло, или мы боимся, что произойдет. Визуализируем его. Вдохносом носом выдох ртом. А, плечами шевелим, шевелим. Мы там, мы в нашем событии, в нашем чувствах. Вдохносом и выдох ртом. Визуализируем это событие максимально. Молодцы. Вдохносом, выдох ртом, перестаем шевелить плечами, открываем глаза переходим к самому упражнению встаем ваша задача ручки взять замочек грудной раскрыть и сейчас будет некая чистка смотрите как это будет происходить вдох выдох вы будете выбрасывать грудной вперед а руки наверх вдох носом выдох. то есть ваша задача выставить грудной поехали Выставляем грудной, представляем перед собой события, которые хотим отработать. Вдох носом, выдох ртом. Выставляем. Вы как будто нажимаете на педаль, как будто нажимаете руки вниз, и ваш грудной выходит вперед. Осталось три события перед нами, осталось два, осталось один. Вы выстраиваете цепочку, связанную с ним из сердца, как будто вырастает туннель, туда связанный с событием, связанный с этой тревогой, связанный с этим состоянием, с этим страхом, с, этим, с этой обидой, которую вас подняли. Ваши близкие, ваши знакомые, ваши родители, вы ее визуализируете перед собой, переносите руки перед собой. Вы как будто взяли этот туннель, взяли этот контакт с этой обидой перед собой, закрыли глаза, видите ее уже в форме образа, а не картинки. Представьте ее, визуализируйте, как она выглядит, какую форму она имеет, как она пахнет, как вы ее чувствуете. И сейчас мы будем с вами обрубать ее топором. Представьте, что ваши руки – это некий топор, и ваши кисти – это само лезвие. И вы сейчас будете обрубать эту связь. Вдох, руки назад, выдох, руки вперед вы отрубаете. <связь> Вдох, руки назад, грудной раскрыт, выдох, вы отрубаете. Поехали. Вдох, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Поехали. Быстрее. Вдох. Раскрыли грудной. Выдох. Отрубили. Отрубаем связь с этим чувством, с этим переживанием, с, этим, с этой обидой. Облегчаем свое состояние. Выпускаем это из своего грудного. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Дышим. Ха Можете добавить звук Звук Ха сейчас поможет выпустить вашу эмоцию Выпустить ваши чувства Отпустить ваш грудной отдел Вдох-выдох Ха. Ха. Ха Осталось три. Дышим два, один. Завершающий Рубанули Ха. Отпустили свой топор Распустили руки Вдох носом, выдох ртом Подняли через стороны руки вверх. Сбросили в пол, излишнее напряжение. Расслабили шею, расслабили спину. Поднялись медленно. И присели. Наше упражнение закончено. Отдышитесь. Зависло. Ой на самом интересном. Простите, друзья, поэтому мы хотим, чтобы вы присоединились к нашей телеграм-группе, задавали там вопросы, потому что там у нас будет youtube трансляция и все-таки она более надежная оказалась, чем фейсбук. Поэтому я говорила вам с самого начала, присоединяйтесь к нам в группу, у вас она есть в комментариях, и я надеюсь, что там у вас следующая трансляция пройдет окей. Хорошо. Как себя чувствуете? Что получилось? Получилось ли у вас представить перед собой обиду? Получилось ли у вас разрубить с ней контакт? А -а -а -а -а. Я жду в ваших комментариях, если что-то у вас произошло. Если нет, я буду продолжать дальше. У нас еще с вами остается время на одно упражнение. Я напоминаю, друзья, если вы нас смотрите, вы не хотите делать то, что происходит, вы не понимаете, что такое телесная терапия или не посмотрели нас с самого начала, к сожалению, вы ничего не поймете. Это не имеет смысла, не тратите свое время, можете отключаться. Хорошо. Если вопросов нет, если с вами все хорошо, с вашим состоянием, то я буду продолжать дальше. Жар такой по телу и облегчение в груди. Можно делать еще такое упражнение. А, да, такое упражнение можно еще делать самостоятельно в домашних условиях или включать лучше всего эту трансляцию и продолжать, потому что вас это в любом случае мотивирует. Человек э склонен к тому, чтобы, когда он сам, сам наедине с собой, не делать полную силу это упражнение. Потому что когда вам кто-то наговаривает, вам это облегчает действие. То есть лучше всего включить это упражнение и сделать его хоть каждый день на карантине можно его делать. Я дала это не только для своих подписчиков, а и для своих клиентов, которые будут заходить э, и смотреть э, на то, какое упражнение можно делать э, легко в состоянии карантина. Так. Начался кашель, после практики понимаю, что надо будет повторить. Друзья, честное слово говорю вам, даже если у вас получилось на 30%, это лучше, чем ничего. Во-первых, кашель это отпускание лишних эмоций. Их просто вот представьте, из вашего тела, из вашего сердца накатывает столько, что они не успевают выходить так быстро, как может пропускать ваше тело, ваша душа. И от этого кашель. Поэтому в таком случае лучше три раза еще, три дня подряд, повторить это упражнение. Это самое сильное упражнение, которое я вам сегодня дала. Которое будет просто вас продвигать вперед во время карантина. Освобождать ваши эмоции и чувства. Я вам очень рекомендую его делать. Потому что оно очень эффективное для вашего грудного отдела. Полезно для ваших спины, и для вашего эмоционального состояния, для ваших эмоций. Для ваших э, состояния отпускания своих обид, состояния отпускания своего стресса во время карантина вперед эм. так, я возьму. немного кружится голова только было непонятно когда грудь вперед когда назад а так жару груди тоже хорошо грудь э, ну то есть у нас обрубание идет на выдохе выдох выдох на будущее еще раз вы держите ручки на выдохе О -о -о. обрубаете то есть вот в таком случае, думаю, что будет понятнее. В груди легче, а вот плечи и затылок болят и скованы. Хорошо, Настя, мы обратим внимание на следующих эфирах на это, потому что это важная информация, да, оно идет больше сюда в голову, чем в поясницу, я вижу это. Мурашки по телу и как ком в горле. Даш, а ты выражала ]ました? чувства, ты делала... То есть ты помогала себе голосом. Потому что если не помогала, то, конечно, у тебя задержится ком. Чувство хочет выйти, ты голосом ему должна помогать. Иначе будет оставаться ком такой. Так. Наше завершающее упражнение на сегодня это на отпускание страх будущего, страха перемен. То, что сейчас тревожит то, что сейчас происходит в пространстве. Сейчас я помогу вам с этим процессом через ваше тело. Я надеюсь, что вы будете максимально включены на это. Значит, наша задача сейчас с вами расставить ноги на ширине плеч, так, чтобы ступни соприкасались с полом, карематом, диваном, где вы сидите. Ступни должны соприкасаться с поверхностью, и стоять приблизительно на ширине ваших плеч. Чуть-чуть шире, сантиметров на 20 можно. Так, чтобы вам удобно было, примоститесь. После этого руки вы выкладываете на внешнюю часть бедра. Внешняя часть бедра под седалищной, кость, под седалищной мышцей. Вы выкладываете и как будто усаживаетесь на них, на все дальнейшие комментарии позже отвечу. И вот тогда ступни вы раскрываете, чтобы ступня смотрела на ступню, то есть ваши ноги как будто ложатся в ваши руки, это четвертый уровень контакта у нас происходит в этот момент. Прямо в страхе перемен. Еще раз, ваши руки находятся здесь. Вы ноги поставили на ширине или чуть-чуть ширины плеч и раскрыли ноги, чтобы ступня смотрела на ступню. То есть это такое, я вижу, что вам не видно, чтобы ступня смотрела на ступню, напротив. И таким образом мы усаживаемся. Позвоночник у нас ровный. Наша задача сейчас будет, мы продолжим, мы с грудного сейчас толкнем вниз, друзья, то есть наша задача сейчас будет отпустить страх будущего, страх перемен, закрываем глаза, погружаемся в контакт наших ладошек с нашим телом, с нашим страхом перемен, он именно там живет сейчас. Вытягиваем грудной вперед, перед собой, как будто кто-то вытягивает вас сейчас вперед за крючок, вперед грудной, и роняем назад, а плечи уводим вперед. Если вам понятно, вы можете открыть глаза и сейчас, посмотреть, как я делаю. Вытягиваем грудной вперед, роняем назад, руки не отрываем, грудной вперед, роняем назад. Плечи уходят вперед, грудной падает назад, затем плечи уходят назад, грудной вытягивается вперед. И когда мы вытягиваем грудной вперед, мы делаем глубокий вдох ртом. И когда уводим назад и падаем назад, выдох ртом. Просто глубокое дыхание. Добавляем легкий звук. У всех, у кого была голова, пожалуйста, больше сделайте акцент. Подключите голову. Голову назад. Голову вперед расслабленной. Голову назад голову вперед расслабленно. когда вы округляетесь голова висит спереди расслабленно. продолжайте делать вдох выдох обращаемся сейчас с закрытыми глазами вдох выдох ртом обращаемся сейчас к своей душе к тому что ей сейчас важно к тому, что там внутри я делаю упражнения «А в пол чтобы с вами разговаривать поэтому сейчас вы должны быть внутри себя и обращаемся сейчас конкретно к тому участку, где лежат наши руки. Обращаемся к тому участку и говорим, я боюсь. Говорим там, признаем, признайте себе, если это есть. Если вы не боитесь, не надо этого говорить. Но сегодня я здесь, чтобы побороть этот страх. И не просто побороть, а подружиться с ним. Страх, я вижу тебя. Да, мне страшно. Но я справлюсь продолжаем продолжаем дышим и обратите внимание там внутри вот прям в этом участке что самое лучшее сейчас привнес вам карантин что карантин нового подарил в наш в вашу жизнь что не было прежде того что вам сейчас прямо сейчас нравится и скажите вау ты открываешь мне новый путь. Я могу получить что-то новое. Я могу открыть что-то для себя. А -а -а. А -а -а. Продолжаем дышать. А -а -а. А -а -а. Молодцы, молодцы. А -а -а. А -а -а. Я пришел, чтобы подружиться с тобой. Я пришла, чтобы подружиться с тобой. Спасибо тебе за то, что ты появился И дальше, я надеюсь, ты будешь сотрудничать со мной Мы будем в контакте с тобой Я вижу тебя, скажите ему Я вижу тебя, я вижу Вы поблагодарите его за то, что он к вам пришел Простите его, с какой функцией он вам пришел. Ты пришел, чтобы защитить меня? Ты пришел, чтобы помочь мне? Или если это деструктивный страх, а -а -а, то сейчас вы просто достанете его оттуда. Если это конструктивный страх, и вы хотите его оставить, если он вам помощник, вы можете оставить его сейчас. Но для тех, кто хочет избавиться от своего страха, облегчить себя, я сейчас проведу технику. А -а -а выдыхайте а -а -а, вы все это время дышите и сейчас на следующем выдохе вы достаете как будто прищепкой цепляете ладошкой там то что лежит внутри в вашем теле а, вы зажимаете участки внутреннего внешнего бедра а, и на следующем выдохе выдергиваете их оттуда а, и, св... и выбрасываете их в поле выбрасываете их вокруг а, а, и теперь ручки после этой техники трясем трясем грудным перестаем шевелить трясем ручками трясем трясем максимально вверх вниз Вверх-вниз, сбрасываем, сбрасываем. А, ручки выкладываем на пол, расслабленно садимся, ноги разбрасываем, руки разбрасываем, голову закидываем, еще раз вдох носом. А -а -а, выдох ртом надеюсь для того кого был страх деструктивный вы его смогли выкинуть из своего тела если не смогли или были не готовы к тому что в этой технике происходило вы можете повторить эту технику в записи друзья ничего страшного не переживайте эти техники все сохраняются в записи в нашем телеграм-канале вы можете заходить повторять их также просмотреть 2 две предыдущие записи они были чуть чуть тяжелее по наполнению там есть проработка с родителями Сейчас в этом эфире я ее не даю, хотя это очень важно сейчас обратиться к нашим первоистокам, потому что многие здесь сегодня первый раз и не все к этому готовы. Жду ваших комментариев, как прошла для, для вас эта техника, как у вас с отпусканием будущего. Я имею в виду того, чтобы вы не боялись там в будущем, потому что будущее, оно так или иначе наступит. Уже сейчас есть будущее для нас, которое находится минуты назад, но как это для вас там внутри? Будете ли вы переживать, будете ли вы со стрессом это принимать или с любовью и состоянием счастья? Так. По предыдущей технике, когда представляла картинку, хотелось плакать, а образ представила и захотелось улыбнуться. Тоже хорошо, потому что образ, он часто облегчает наше состояние, Тань, поэтому в любом случае... То, что э, ты перевела эту картинку в образ и смогла с ней отработать, это облегчение ситуации, даже через образ. Мы через тело пытаемся облегчить наш контакт э, с этим образом, с этим состоянием. И мы входим в психику, мы входим в мозг, для того, чтобы тело повлияло на наш мозг непосредственно. Супер! У всех получилось, все лайкают и сердечки, это значит, что все хорошо. Друзья, классно, я с вами, и здорово, что у вас все получается, я очень рада. Мы, конечно, вынуждены заканчивать, потому что у нас час уже прошел 5 минут. Как? Немножечко задерживаюсь, даю вам последнее задание на совершение. Положите ладошку правую себе на грудной отдел, то есть непосредственно на посерединке своего грудного отдела, чтобы центр ладошки лежал прямо между вашими ореолами сосков. То есть вот это вот будет ваш ориентир, как третий сосок вы выкладываете по центру и дальше расслабляете пальчики, расслабляете большой палец и выкладываете. Если вы сидите возле стены, вы можете облокотиться на нее, но так, чтобы ваш позвоночник был ровный. Язык печет, как перченый. Ага, попозже отвечу, уже мы завершаем технику. Перченый язык – это э, то, что э, не все чувства, не все эмоции смогли выйти, что-то еще на языке вертится. Знаете, как говорят, такая пословица. Ладно, сейчас отвечу. На языке вертится, что-то хочется сказать. Вот, поэтому в комментариях потом отпишусь пожалуйста друзья садимся выкладываем позвоночник ровный на грудной отдел мы выложили правую руку сверху ее накрыли левой закрыли глаза сделали вдох носом выдох ртом увидели свое сердце увидели свое состояние как мы, в каком мы состоянии после техник вдох носом выдох ртом в каком я вообще сейчас состоянии нахожу. И скажите сейчас себе внутри. Я делаю выбор в пользу себя. Я делаю выбор в пользу счастья. Своего счастья. И счастья своих близких. Вдох носом. Выдох ртом. Я позволяю себе быть счастливым. Вдох носом. Выдох ртом. Я позволяю себе быть счастливым в тех обстоятельствах, которые сложились. Вдох носом, выдох ртом и скажите себе там внутри, я справлюсь. С левой стороны визуально можете представить образ мамы, с правой стороны образ папы. И скажите, мам, пап, я прошу вас благословения, можно я буду счастлив? Пожалуйста, вдох носом, выдох ртом, пожалуйста, можно я буду счастлив? Можно я буду счастлива? Разрешаешь? Вдох носом, выдох ртом И положите это благословение, это счастье прямо сейчас левой рукой. Возьмите у мамы с левой стороны и у папы с правой стороны. И положите себе в сердце через свою правую руку, через фильтр. Через фильтр собственного восприятия. И почувствуйте, как оно там сейчас внутри, как оно в вашем сердце, как оно сейчас... Там загорается. Как вы чувствуете этот огонь, это чувство, эту энергию? Вдох носом, выдох ртом. Оставьте его в своей груди, в своем сердце, в своей жизни. И медленно раскройте глаза. Друзья, я надеюсь, у вас получились все техники сегодня. Если у вас что-то не получилось, вы можете зайти в наш телеграм-канал, попробовать это в записи. Мы сейчас даем каждое воскресенье в 19.00 бесплатно телесной практики онлайн, для того, чтобы вы смогли помочь себе в домашних условиях, облегчить свое состояние и приблизиться к своему сердцу и к своей душе. Поэтому я вам очень рекомендую присоединяйтесь, если вам понравилось все, если у нас с вами контакты, все классно, вы можете присоединяться в наш телеграм-канал, смотреть предупреждения, ведущие записи, делать техники, там они тоже есть. Я там очень много отвечаю на комментариев. И в дальнейшем, конечно, в Фейсбуке немножечко хуже связь, поэтому, скорее всего, мы будем проводить там, дальше, в закрытой группе. Мы первый раз так вышли в Фейсбук, потому что Связь здесь немножечко страдает. И, э, ссылочка сейчас снова появится, вы можете добавляться. Я надеюсь, вам сегодня все понравилось, все было классно, у вас все получилось. И э, все техники принесли вам удовольствие, любовь и наслаждение, в соединение с вашим телом и с вашей душой. Огромное спасибо. Дякую. И вам спасибо, друзья, я рада, что вы были со мной, будьте здоровы, будьте счастливы, и давайте оставаться вместе и поддерживать друг друга в этот период карантина, не только в него. Всем пока!